Как за один день учредить компанию в Швейцарии? Каждую неделю мне звонят бизнесмены, занимающиеся международной коммерческой деятельностью, которым нужна швейцарская компания с уже открытыми банковскими счетами. Я расскажу вам подробно, как мы можем предоставить вам готовую швейцарскую компанию, чтобы вы смогли незамедлительно начать вести коммерческую деятельность. Могу без преувеличения заверить вас, что мы учреждаем компании и открываем банковские счета быстрее всех в Швейцарии. Сделать это быстрее не может никто. В этом видеоролике вы узнаете, как мы будем вести вас к успеху в международном бизнесе. Посмотрев этот видеоролик, вы поймете, как мы это делаем. Partners. We fight for your money. Здравствуйте, я Энцо капуто из SwissBankingLawyers.com. Мы поможем вам составить бизнес-план, подобрать наиболее подходящую организационно-правовую форму, тщательно выбрать наименование вашей компании, принять решение относительно головного офиса, найти наиболее выгодное с точки зрения налогов местоположение, определить требуемый объем капиталовложений, подобрать директора в Швейцарии, зарезервировать домен в интернете, открыть счет для внесения капитала, разработать бизнес-модель, логотип, и фирменный стиль. Подобрать наиболее подходящих бухгалтеров и экономистов. Выбрать лучшее бухгалтерское программное обеспечение. Зарегистрироваться в качестве плательщика НДС и получить соответствующий код составить отчетность для органов социального обеспечения, оценить риски ответственности и выбрать страховые компании, определить организационную структуру управления, провести поисковую оптимизацию в интернете, а также другие маркетинговые мероприятия и так далее. Если ситуация срочная и компания необходима клиенту безотлагательно, Сделав несколько звонков, мы приобретаем компанию для нашего клиента в тот же день. Если вы приобретаете существующую компанию, нет необходимости инвестировать 100 тысяч швейцарских франков в капитал, но нужно иметь 20 тысяч швейцарских франков для приобретения 100% акций. Мы выведем ваш бизнес на новый уровень в кратчайшие сроки. Мы выведем ваш бизнес на новый уровень. Мы представим вас влиятельным людям в международном бизнес-сообществе. Вы ошибаетесь, если думаете, что открыть банковский счет в Швейцарии просто. Не наша вина, что вы ошибаетесь насчет того, что Швейцария продолжает оставаться офшорной юрисдикцией. Швейцарские банкиры с удовольствием работают с клиентами, которых мы рекомендуем, потому что они знают, что мы соблюдаем должную осмотрительность и проводим в отношении клиентов надлежащую проверку, на результаты которой они могут положиться. Мы предоставим вам прекрасное решение, которое обеспечит стремительное развитие вашего бизнеса. Будучи владельцем швейцарской компании, обладателем счета в швейцарском банке и швейцарского аккредитива, вы будете признаны во всем мире. Все будут знать, что вы успешно прошли самые строгие процедуры проверки в соответствии с принципом должной осмотрительности. Работая с нами, вы получите пропуск в мир большого бизнеса. Если вы хотите, чтобы мы вывели вашу компанию на новый уровень, звоните по номеру плюс 41 79 790 790. 44, 44. и мы с вами обсудим, как запустить ваш бизнес за один день. Я бесплатно проанализирую конкретную ситуацию вашего бизнеса. Будьте богатыми и оставайтесь богатыми.